Вчера подруга строк, скользящих прямо в душу. Сегодня чушь, славянский проклятый язык. И вот мы с Маху то ли делим карты сушу, А то ли комом вставший в горле страшный крик. Удар пощечины безумными словами, Держа кулак, как завещал в тридцатых дед. И пропасть, ненависть шире между нами, А правды не было на дне, и снова нет. Скажи, зачем, неужто проще в рясах судей мириться с тем, что в отче дом пришла война, и вместо рук, скрепленных залпом, дать с орудий, такая впредь у дружбы стран теперь цена? Я не политик, лишь мир считаю нормой казахи, русский, украинец. Все одно, ведь под военной или штатской униформой быть человека сердца попросту должно.